Всем привет, мы продолжаем анализ фондового рынка акций ММВБ, голубых фишек, которые занесены в индекс Цель нашего анализа – поиск самых привлекательных бумаг для инвестирования На долгое время не ждите от этого инвестирования, что завтра вы получите миллион Ждите от этого инвестирования, что за 10-20 лет Ваша инвестиционная идея преодолеет <coughs> инфляцию, преодолеет стоимость товаров на рынке, и вы получите достойную компенсацию. В частности, вы можете посмотреть, сколько в 1998 стоили акции Лупела и сколько они стоят сейчас. Изменилась цена порядка 20 раз. Мы ищем такие же привлекательные идеи. Итак, продолжаем просмотр. Смотрим на акции Сбербанк. Привилегированные. По картине мы видим, что сейчас мы находимся в третьей волне, которая, возможно, начала корректироваться в четвертую волну. Заходим ниже на график на недельный. Да, видим действительно переход в четвертую волну и волна А в этой четвертой волне была трехволновой. Напомню, что мы анализируем инструменты, исходя из теории Элиота о пяти волновой структуре движения и трехволновой структуре отката. Во всех рынках мы ищем пятиволновую импульсную структуру и трехволновую откатную структуру. Итак, Сбербанк сейчас находится в коррекционной волне после третьей волны и мы ждем уровней, когда закончится А, Б и С. Б, как мы видим, может быть весьма продолжительный. С может не дотягивать до уровней А. Надо дать данному инструменту самоорганизоваться и посмотреть, что с ним будет происходить дальше. Я думаю, что для закупки этого инструмента подходящая цена лежит вот в этих диапазонах. Сейчас а, Сбербанк, если кто-то в нем находится, то надо дождаться вот окончания этой волны восходящей и закрыть сделку с ожиданием лучшей цены. А, смотрим, данная волна еще развивается, она волатильная, но окончания на АО у нее пока не видно, не видно сейчас зайдем в день в дне практически не читаем график, то есть на неделе окончания волны не видно следующий Сбербанк обычный, но в этой акции практически все то же самое идентично, но цена ее ниже валь так Сбербанк. Но цена ее ниже. И как мы видим, график очень похож. Лента ДР. На ленте ДР мы акции ленты. Если в вашем городе есть лента, поставьте лайк. На акциях ленты мы видим падение глубокое и пока не кончающуюся если интересно что происходит вообще с лентой то нужно смотреть на исходную акцию давайте посмотрим что с лентой происходило исторически трин -трин, трин -трин, трин -трин. у нас опять идет третья четвертая пятая волна видимо здесь это дело первая вторая это все третья четвертая и пятая и сейчас идет коррекция внутри четвертой волны даже не внутри четвертой а коррекция всего волнового хода целевые уровни для акции лента к сожалению, здесь точно я сказать ничего не могу и это может показать только рынок. Ну, да собственно, зачем? Вот э, э, уровни, на которых мог, может находиться итоговая цена коррекции акции, То есть э, резюме в акции входить смысла сейчас нету. Телесистемы, мобильные телесистемы. Угу. Акция растущая, как мы видим, она постоянно пересекает линию тренда. Это означает линию аллигатора, это означает, что мы смотрим не в правильном масштабе. Но здесь большего масштаба, думаю, мы не найдем или в нем ничего не видим видим месяц и так мы можем только предполагать что на данном графике мы видим первую волну прошу прощения я уже подумал о третьей первую вторую у нас других показателей нету поэтому мы исходим из того что видим третью волну четвертую волну и пятую волну между третьей и пятой есть дивергенция это означает что здесь мы возможно скоро после окончания пятой волны пойдем в коррекционную первые цели для коррекции это уровни предыдущей коррекции то есть четвертой волны, если пойдет глубже, то это уровень второй волны. Ну и, соответственно, надо смотреть за направлением тренда. МТС понятен. Смотрим пик. В моей картине мира это выглядит падением в первой волне, пока у нас нет обратного доказательства, пока у нас не одолены вот эти вершины или вот эти вершины, то есть максимумы графика, либо минимумы. Сейчас мы видим коррекционную волну, если будет доказано обратное, то надо будет смотреть то есть коррекционную волну раз, два, три возможно, что после этого мы пойдем ниже гораздо ниже но это не факт, надо смотреть за развитием графика Смотрим Роснефть. Роснефть у нас опять же лежала в боковом движении с пиковым прорывом вниз, и после этого пошел рост. Можно предположить, что это была первая АБЦ коррекция. И это идет третья волна, нарастающая. Пока здесь нету остановки в росте. И следует ждать, что акции Роснефти будут расти и дальше. Пока, по ощущениям, мы находимся в третьей волне восходящего потока. И надо искать точки для входа. Спускаемся ниже на график. Смотрим, что коррекция у нас идет. Раз, два, три. А, это началась волна Б. Как-то она здесь должна устроиться. И будет волна С. Сейчас мы, в принципе, находимся довольно близко к минимуму вот этой вот истории и в принципе как мне кажется на долгий период есть смысл входить в Роснефть акции MVideo день на Ясно показывает, что в акциях делать ничего пока в днях. Но мы видим с вами в месяце, что у нас была уже первая коррекция в третьей волне. Первая коррекция в третьей волне была. А, коррекция дивергенция, первая дивергенция в третьей волне. И мы больше позицию. Сейчас мы идем в третьей волне и начинается развитие четвертой волны. Как инструмент будет себя вести, покажет только время. Нужно только смотреть на то, что у нас есть ключевые уровни, к которым будет стремиться цена. Вполне возможно, что после этого пика будет продолжение с каким-то вылетом но ну, потому что фрактальные истории повторяются постоянно на рынке и может получиться такая же большая тень mvdsofmar ao честно говоря не знаю что это такое софмар фин инвестиции Mm -hmm. Любопытная компания Но акции этой компании направлены пока строго вниз <laughs> Давайте посмотрим, что у нас покажет более серьезное приближение к этому графику У нас была волна А, Б и С в каком-то движении либо это была нарастающая третья волна в нисходящем движении. На мой взгляд это выглядит как все а, акции находятся в некой волне B большой. Внутри этой большой волны B была волна А, B и сейчас идет C. То есть как минимум от этой бумаги стоит ожидать дальнейшего понижения повышением в ней пока не пахнет и последнее что мы рассмотрим ТАТ нефть привилегированной акции ТАТ нефть ТАТ нефть привилегированный. Третий выпуск, кстати. Тут у меня уже были какие-то пометки. Уберем их, чтобы они нас не смущали. Смотрим на месячный график. Ох, и на месячном графике видно, что мы находимся в развитии третьей волны. Возможно, здесь также начинается дивергенция. Надо. О, дивергенция. Коррекция третьей волны надо заглянуть глубже, посмотреть серьезней. Для этого мы опускаемся на недельный график и видим, что да, действительно у нас была дивергенция. И как бы вот это не была третья, четвертая и пятая волна. Третья и пятая волна и после этой пятой волны мы начинаем ходьбу вниз как мы видим глубина коррекции уже достигла достигла этих уровней то есть мы сходили в уровень предыдущей коррекции сейчас мы находимся скорее всего в волне бы. Это боковое движение, которое может быть долгим, а может быть продолжительным. После чего должна появиться волна С и продолжение движения, либо вверх, либо вниз. Надо наблюдать за этими акциями. И, пожалуй на этом все до свидания на сегодня обзор закончен а напоминаю что с прошлого обзора у нас остался небольшой список можете его себе переписать надо наблюдать за акциями магнита алроса И возможно, штат нефти. Ну, это под вопросом. Это под вопросом. Всего хорошего.